Друзья, представляю вам сыроварню с автоматическим вымешиванием зерна, который вымешивает на пятерку, Бермайер Оптима Плюс. На 20 литров с полезным объемом 15,7. Вот такая мешалка устанавливается вот сюда. Легко и просто. Вот так вот взяли, повернули. Все, установилось. И после этого выставляете, вот здесь есть разъем, вот предлагается провод, включение, выключение, да, чтобы вам удобно было. Поставили, закрутили, все, можно пользоваться. Только предварительно залить нужно будет сюда воду. Внутренняя часть сыроварни не имеет никаких швов и углов. Обратите это внимание, это очень удобно потому как э, не будет никакая биотика забиваться, и, соответственно, уже э, не будет ваш э, сыры, ну, ну, не нужно будет так долго отмывать сыроварную. И также вот снизу, э, точно такая же емкость э, номер два. вы можете нагревать ее на газу, вы можете использовать ее от любых нагревательных плит. Если вы хотите варить 3-5 литров молока, без проблем вы можете в ней заливать и варить. Нет никаких проблем. То есть совершенно не обязательно вам заливать полностью. Кстати говоря, она тут идет с небольшим запасом, полный объем у вас войдет. Без проблем вы можете верхнюю часть чаши взять, поставить в мойку или в ракину и охладить проточной водой, если вы все еще пастеризуете. С каждым днем все меньше и меньше людей занимается пастеризацией и по одной простой причине. Ветеринары настолько внимательно сейчас относятся к животным. Вот. И если же вы все же хотите а, использовать значит, проточное охлаждение, не вынимая ее, вы можете докупить а, к этой сыроварне охлаждение, которое стоит 2-300. А, какое охлаждение можете посмотреть, а, значит, пройдя по ссылочке, вот, вот это, если вы хотите купить эту сыроварню. А, друзья, не забывайте, что вы с каждой сыроварней, которую вы приобретаете у нас, вы получаете бесплатную консультацию сыровара-технолога, который проконсультирует вам, поможет сварить ваш первый сыр, поможет ответить на многие вопросы, которые у вас, например, или скопились, или появятся в тот момент, как у придет. Он может даже помочь вам в самом начале сварить вам сыр, сопроводить шагами, шаг за шагом, объяснить вам много-много полезной ценной информации. И в итоге вы очень-очень много времени, денег и молока, конечно же, сэкономите, в результате вы, как снимаете свой первый сыр, берете, снимаете на видео, просто на телефон, например, и показываете сначала распаковку сыроварни, как вы получаете дома, да, а потом снимаете кусочек, небольшое видео, значит, про то, как у вас получился первый сыр, делитесь своими эмоциями, своими впечатлениями, а мы в подарок вам отправляем вот такую вот лиру с посеребренными струнами, Которая будет очень хорошо и качественно нарезать вам сырное зерно Это будет быстро, просто, легко И, соответственно, выход от струн значительно больше, чем от любого ножа Потому что так, как режет струна, потому и лира и называется Так нож порезать не может Все просто Если бы он был очень острый, мы бы все перерезались Или, ну, понимаете Далее, после того, как вы были проконсультированы сыроваром После того, как вы сняли ролик, вы спокойно можете заходить уже на наш сайт и смотреть видео рецепты, которые постоянно пополняются, постоянно добавляются новые, задавать под ними свои вопросы. И мы в течение нескольких минут можем проконсультировать вас и ответить на любой вопрос, который вы будете писать под видео совершенно бесплатно. Также, друзья, все наши сыровальные упаковываются вот в такие вот э -э прочные, надежные коробки. Вот, так что можете быть спокойны к вам оно придет все четко закажите сыроварню прямо сейчас и получите 11 подарков закваски и ферменты на 100 литров молока то есть на 10 варок полных у вас они есть PH определитель кислотности если вы уже хотите чтобы полностью освободить свое время да, то есть и чтобы сыроварня уже была с электронным контроллером с управлением температуры от электричества, то проходите вот сюда. Если вы хотите посмотреть видео отзывы, просто нажмите вот сейчас вот сюда.